Дорогие друзья, продолжается волшебство на YouTube-канале «Видеоконсультант» и YouTube-канале «Алла Заднепровская». И со мной сегодня снова настоящая волшебница Алла Заднепровская. Единственное, что должен сразу предупредить зрителей, что у волшебства могут быть побочные эффекты. Как, например, у меня возникла сегодня грешная мысль, что понедельников-то они -то облег... облегчились, но и стало в два раза больше. Алла. Как с... Это как точно. Жить? Их стало в два раза больше в твоей жизни, имеешь в виду? Ну мы же пишем не в понедельник, да. в моей жизни их стало в два раза больше. От понедельника в да. понедельнику. Понимаете, теперь, вот, два вот, раза вот. В понедельник. Игорь, но ты же знал, под что подписываешься? У тебя. Я напомню, в два раза больше еще вторников и чего там, сред или четвергов. Ты вообще ну, это... живешь, понимаешь? В неделе у тебя не 7 дней, а 10. Вот это пока, счастливчик. Пока только понедельники. Но понимаете, как быть с побочным эффектом? Это э, хотела стать принцессой, оказалась принцесса четырьмя руками. Понимаете, как э, э, можно себя уберечь от побочных эффектов кучи Опять же, смотри... Э, чем коучинг хорош. И тут же лайфхак, без своего даже предложения мне его дать. Да, это... В коучинге важно помочь клиенту перефокусировать мышление и найти пользу в том, в чем он видит трэш. Там, у меня четыре руки, да? А в чем польза этих четырех рук, принцесса? Все, сами, да? все сами понятно, вы как всегда... <с> Поэтому найди. Я тебе сразу сказала, круто. У всех 7 дней недели, а у тебя 8. У всех 24 часа в сутки, а у тебя 48 в понедельнике. Это ж просто радость и счастье, Игорь. Все, я, я пересплюсь с этой мысли, я обещаю. Давайте приступим к кванту. Какой у нас квант на этой неделе? Да, да. Итак, что же нам... Если, кстати, сразу говорю, если вдруг попадется тот же, который был, мы можем... Еще раз открыть, хорошо? Давайте, да. О, квант гнев. Неожиданно. Гнев, друзья. Гнев. Ничто, ничто не подвещало беды, понимаете? Тут гнев. <laughs> И вот она, да? да? Гнев – это призыв к действию, говорит Зоднепровская. Да. И гнев – это всего лишь инструмент, а не мастер. И ты знаешь, наверное, не случайно этот квант я открыла, потому что буквально... На позапрошлой неделе я провела программу «Эмоциональный интеллект» первый модуль, а на прошлой неделе второй модуль. Было, много, вот, гнев, было много гневных отзывов? Ты знаешь, было много почвы для того, чтобы исследовать гнев и для того, чтобы были радостные отзывы, радостные. И... Когда я спросила, вот какая эмоция чаще всего присутствует, то их называют в основном две. Mm -hmm. Это гнев и страх. Ну и состояния, связанные с ними, да. Ведь гнев – это и эмоция, похожие эмоции – это злость, это раздражение, это обида, это ненависть, это ярость. Это все одного поля ягоды. И... Действительно, поводов для гнева много, и они оправданы, потому что гнев – это инстинкт, за этим стоит инстинкт, за этой эмоцией, внутривидовой агрессии. И приходит нам гнев как сигнал о том, что кто-то нарушил наши границы. Сейчас границы каждого украинца нарушены. И гнев – это адекватная реакция. Другое дело, что если не справляться с ним, если не переводить его в мирное русло, то он либо разрушает нас внутри, либо разрушает отношения снаружи с, с теми, кто ближе всего к нам. Мы, как правило, держим масочку перед людьми, с которыми мы не сильно близки, а потом приходим домой и держаться нету больше сил, да? И все это вылезает для того, чтобы сохранить нас. И он вылезает наружу. Что а на самом деле? деле... Да, что с этим делать? Итак, первое – это осознавать, зачем он пришел. Лучше всего, когда пришел гнев, если он пришел в контакте с кем-то, насколько это возможно, разорвать этот контакт. Буквальным образом... У меня есть такая техника, она немножко с юмором. УСТ называется. Утащи свое тело. Так вот, утащи свое тело куда-нибудь. И э, функ, одна из функций гнева, первая, это сигнал о том, что границы нарушены. Или, возможно, они нарушены. Часто бывает так, что они не нарушены. Но я расскажу про это тоже, это интересно. А э, второе, э, вторая функция, это... Э, мобилизация энергии для того, чтобы удар отразить. И третье, буквально устранять раздражитель, этот, да, того, кто это сделал. Э, устранять, берем в кавычки, если это психологические психологическое нарушение границ, если это реально, то устранять буквально. И э, когда мы утащили свое тело, нам нужно, так как энергия прибыла, нам нужно куда-то деть эту энергию. Либо, если все же мы в контакте с кем-то, где надо защищать буквально наши границы, и мы тогда на этой энергии можем дать отпор, либо, если мы все-таки говорим про психологическое нарушение, то или, если мы находимся не на фронте, даже войну взять, да, наши границы нарушены, но мы не на фронте, mm -hmm. и энергия, которая пришла с гневом, не может быть нами использована для того, чтобы... Ну не знаю убить врага да? мы не с оружием да, сейчас. Да, да, да. и тогда нам нужно куда-то деть эту энергию очень хорошо работает что-то сделать с телом приседания отжимания бег плавание все что угодно через тело легче всего вывести гнев и так когда мы успокоились немного да? Нам нужно задать себе череду коучинговых вопросов. Я сейчас опять буду этими самыми, понимаешь, коучинговыми вопросами. Итак, было ли нарушение моих границ? И здесь не торопимся. Да, если да было, по этой ветке пойдем. В чем конкретно оно выражается? Порой мы говорим да, а потом вопросом, помогалкой, в чем конкретно выражается, мы не можем ответить, и тогда нет. А если все же можем ответить... Да, мы договаривались, а тут э, кто-то нарушил договоренности. И тогда следующий вопрос, как и когда я могу э, эти границы восстановить? Да? Mm -hmm. э, и здесь правило, лайфхак, ни в коем случае не делать это прямо сразу. Нужно, чтобы мы были в нужном состоянии, в ну, таком спокойном, тонусном, здравом, взрослом и другой, с которым мы собираемся эти границы простроить или там напомнить, чтобы их восстановить, тоже должен быть в спокойном, здравом состоянии. Иначе мы просто опять спустимся на конфронтацию нездоровую. А восстановление границ – это о чем? Это, это что? Это буквально поговорить и сказать, что произошло. Как я себя чувствовала. Самое сложное э, напоследок. Да, да, да. Да, да, Что произошло, как я себя чувствовала и что я прошу тебя mm -hmm. сделать. Но когда мы просим, э, просим, надо помнить, что просьба – это не требование, нам могут отказать, нам нужно оставаться. И для этого нужно наше здоровое, взрослое тунусное состояние. Да? И нам нужно тогда продолжить эту коммуникацию для того, чтобы... Э, и нам было хорошо, и другому было хорошо. Мы все-таки берем, берем ситуацию, когда мы хотим сохранить отношения. Да? И поэтому нам важно не претензии высказывать, а действительно просьба говорить о себе. Не перестань разбрасывать носки. Да? А, э, я прошу тебя, мы с тобой договорились, и я прошу тебя складывать там вещи mm -hmm. туда, где им положено лежать. То есть, во что мы тогда гнев трансформируем? Вы сказали уже, это как к действию, да, Призыв к действию. Вот mm -hmm. в такой разговор, например, ну, в данном конкретном случае, да, mm -hmm. в, вот в такой разговор: ну, первое это мы потренировались, мы постройнели, приобрели формы, стали еще краше, вот. а второе уже. Тем способом, которым мы решили, устраняем это вот этот раздражитель. Да, то ли мы поговорили, что-то прояснили, а может быть, если границы не были нарушены, мы не пошли с тобой по этой ветке. Когда так может быть? Почему мы можем гневаться, например, потому что мы устали, угу. или потому что у нас есть ожидание? Нам хотелось бы, чтобы другой догадался и сделал то, о чем мы даже сами не догадывались очень часто от женщин звучит. Это как Женщина раздражение может, скорее, да? Да, да, да. Женщина может сказать, милый, принеси, пожалуйста, что-нибудь вкусненькое. И когда он приносит кусок там, мяса, <д bracket> да, или, ну, не знаю, или апельсин, что на его взгляд вкусненькое, то она взрывается и говорит, ну я же просила вкусненькое. А, а что для тебя вкусненькое? Я и сама не знаю, но точно не это, говорит она. <Hi> И довольно часто тоже звучит, особенно от женщин, что я сама не знаю, но мне так хотелось бы, чтобы он догадался, и он сделал так, чтобы мне было хорошо. И это нарушение границ не было, но человек как будто бы сам нарушил свои границы, например, не отдохнув, не прояснив, не дав своему партнеру ключей от себя, да, как я устроена, где мои границы, что нельзя, что нельзя, что лю, что не лю. Не сходи вот. в калий на тренинг по эмоциональному интеллекту. Вот, например, да, на оба модуля. Точно. И таким образом мы научаемся, во-первых, мы этот гнев можем обуздать, и мы научаемся им управлять. Но смотри, еще что тут важно. Самое важное здесь не это самое важное – его поймать. И без тренировки поймать не только гнев, да и страх, и там отвращение, и, и любую эмоцию непросто. И это первый шаг. Важно распознать, осознать и принять эмоцию. Принять не значит согласиться, принять – это значит э, признать наличие. Что происходит? Я гневаюсь, или я раздражена, или я злюсь. Я негодую, я сержусь, я обижаюсь и так далее. И уже после этого, когда мы так делаем, острота эмоций снижается примерно в два раза. И у нас есть доступ к этому самому, называется у меня у кортекс, та часть нашего мозга, которая отвечает за логику. И мы можем задать вопрос, а чего я хочу сейчас? Да, и вот в этом, во всем. А могу ли я, а тогда, если я продолжу гневаться, я получу это или нет? Точно не получу, только разрушу все. Ну и вперед, то, что я сказала. Ну, говоря про гнев, это все-таки такая тяжесть-тяжесть, да. И вот наши зрители, когда в следующий раз словят этот гнев себе, да, я не обязательно в этот момент вспомню Талузу Днепровскую и «Легкие понедельники». Какая мысль мгновенно может облегчить их тяжелую участь в ту секунду? Ну, знаешь, мне нравится, как Бернад Шоу сказал про, про гнев, что в течение каждой минуты, когда вы сердиты, вы теряете 60 секунд своего счастья. И, возможно, напоминалка себе, что я трачу время своей драгоценной жизни не на то, для чего я пришел сюда в эту жизнь, возможно, ну, включит. Но на самом деле еще то, что включает, ну, это я сказала, что, ну, что может как будто бы напомнить, как такой сигнал. Mm -hmm. Но если бы вы пожили в какое-то какое время, напоминая себе, по-моему, в какой-то из передач, Игорь, мы это затрагивали уже. Я делилась практикой, как научиться осознавать эмоции свои. Mm -hmm. Лучше запастись списком эмоций, заранее, не знаю, скачать его, например, Участники моего тренинга получают такой дневник эмоций, где у них этот список, где у них четенько расписано, можно поставить по часам себе, когда они отслеживают эмоции, записывать в этот дневник. Ну а те, у кого этого нет, могут на гаджете напоминалки поставить хотя бы 3-4 раза в день, будет звенеть звоночек, и это для вас сигнал, техника так и называется «сигнал» чтобы задать себе вопросы, что я чувствую, какая эмоция сейчас. Если хотите продвинутую технику, добавьте, что я при этом делаю, что я ощущаю в теле, какие у меня мысли. Будете прокачивать осознанность. И чего я сейчас хочу на «ты» с хотелками. Ну и следующий шаг – это и что адекватнее было бы сейчас, да, Чувствовать или какое адекватнее было бы эмоциональное состояние, чтобы я продолжил то, что я делаю там более эффективно. И сделать это. Ну, хочу, например, там, не знаю, спокойствие, и тогда как я могу получить это спокойствие? И если вы вот так системно и регулярно поделаете, то вы будете в состоянии поймать гнев. Это самое непростое. Не знаю, с кем вы мне изменяли, но со мной эту технику вы еще не проходили в Ты знаешь, Игорь, я просто за эту неделю столько раз об эмоциональном интеллекте рассказывала, и на корпоративном тренинге, и в программе «Старт в коучинг», она в понедельник у меня запустилась, и на курсе продажи развития личного бренда, и ну, в общем, огромное количество у меня поводов было про эту технику вспомнить. Я подумала, так как мы с тобой регулярно встречаемся, что и ты был в этом списке. Да, да, да. Ну, это легкомысленность вам, простите, Нелла. Давайте посмотрим, что нам подскажут коучинговые карты, как нам с гневом быть. Да? какую колоду откроем? Так, давай откроем. Давай откроем у нас гнев. Слушай, а давай откроем конфликты. Мы никогда не открывали эту колоду еще, по-моему. Ведь так? По-моему, все-таки один раз открыли. Один раз открывали? Ну, давай откроем конфликты. Почему? Потому что на самом деле гнев приходит как результат проявленных или непроявленных, порой скрытых конфликтов, а порой и тех, о которых знаем только мы. Давай откроем С6. И сделаем крупным, как С6. Угу. Можешь прочитать? Когда-то мог. Сейчас... Какое... Какие, ваши... Да, какие ваши внутренние изменения помогут решить конфликт? Ага. Какие ваши внутренние изменения? Что такого внутри должно поменяться для того, чтобы... Я мог быть, я мог проходить сквозь гнев, Но ну, если уж мы делаем yeah. связочку, да, с сегодняшней темой. Я мог быть в контакте, оставаться в контакте с собой. Я уже и подсказки даю, чем менять, да. Вот этот контакт с собой, и это, кстати, про второй модуль эмоционального интеллекта, yeah, который у меня буквально закончился в... когда там, в субботу прошлую, для тех, кто меня слушает в понедельник, а на самом деле мы же с тобой записываем эту передачу накануне, он у меня, мне еще предстоит, я его буду проводить вот на, на этой. Мы записываем эту передачу в среду. Мы сейчас с Игорем не можем придерживаться одного графика, потому что свет у Игоря то бывает, то нет. И это непредсказуемо. Потому мы ловим такие моменты, и надо, чтобы все совпало. У Игоря было время, и был свет, и у меня в это время было, было время. И вот сегодня все совпало. В общем, карта, по большому счету, подтвердила ваш, ваши слова, да, да, до этого так Ваши и есть. техники. Да. Так и есть. И действительно, знаешь, я очень люблю еще такую простую технику, которую я. Ну, я, наверное, не техника даже, а такой принцип, который когда-то изобрела когда очередной раз вела кучевую школу, нашу любимую и тобой любимую международную учим школу. Да, и э, вот такой принцип, он звучит так. По первым буквам изменить можно только себя. И МТС. И очень часто люди, когда попадают в конфликт или в состояние гнева, он приходит, как правило, в коммуникации с другими людьми. И э, лайфхак — это поменять фокус с мыслью при гневе про врага всегда. Врагом может быть и партнер любимый, да, и ребенок. Так вот, мысли враг условный, да, который вызвал гнев. И э, тогда... Нам нужно этот фокус внимания с мыслей о враге переместить на себя. Так, я чего хочу? Я хочу спокойствия в доме. И что я могу изменить сейчас внутри для того, чтобы получить то, что я хочу? И все, ушли, поприседали, и все, что я предложила, применили. Класс. Так, давайте тогда перейдем к целям, раз мы гнев свой облегчили. Что на этой неделе может быть такое, чтобы нас укрепило в, на, в нашем умении управлять своим гневом? Знаешь... Мне даже, даже проще, проще задам вопрос. Как, на, как наши цели могут помогать? Я тут сейчас взял и усложни, усложнил обратно. Как наши цели могут помогать, в том числе проживать этот гнев? Ты хотел да, связать... Да, да, да, да. О, вот, да, хочу, тогда связали... Опыт, опыт многих долгих лет работы с клиентами в коучинге. Так вот... Чтение мыслей. Да, да, да, который переходит уже практически в чтение мыслей. Ты знаешь, поводов для гнева у нас каждый день огромное количество, особенно у тех, кто находится в стране. Я являюсь коучем таких людей в личном коучинге, я являюсь ведущей курсов, я являюсь учителем для таких людей, в, в, в, те, кто у меня учатся для студентов в коучинговых программах, и партнером для моих коллег по бизнесу и для моих партнеров, вот, таких как ты, например, да, Игорь. И я слышу, наблюдаю, и поводов для гнева огромное количество. И очень часто именно гнев вышибает нас из седла, движения к нашим целям. И потому важно обуздать его, применяя ту технологию, которую я предложила, помнить про то, что мы действительно пришли на эту землю для счастья, легкости, ощущение внутренней свободы, для того, чтобы расправлять крылья, использовать свой потенциал и двигаться с радостью, удовольствием и вдохновением. И при... ловить этот гнев, переводить его, да, использовать его энергетический ресурс для того, чтобы двигаться к целям. Что будет помогать? Помогать как раз будет сама цель чтобы трудно понять, на что мне поменять эмоцию, да? ну вот сейчас гнев, и вот, а что лучше сейчас чувствовать? Да неважно, если ты не знаешь, чего ты хочешь, ты можешь чувствовать все, что угодно, и даже гнев, если ты не знаешь, чего хочешь. Цель, она дает фокус, как и в коучинг-сессии. Есть этот фокус, понятно, как выбрать. Выбираем с фокусом на цель можно сделать так так и так как выбрать выбрать ту дорогу, которая к цели приведет и поэтому наверное мой такой самый главный посыл, чтобы справляться с такими препятствиями как гнев, ну и другие эмоциональные состояния это а их сейчас море это помнить про свою цель и помнить про смыслы зачем мне это нужно как моя жизнь меняется, когда я это реализую? Чего я хочу в результате? Как я сам меняюсь? И это будет поддерживать. Это будет действительно давать тот внутренний стержень, на который мы можем опираться. Как минимум, останется в процессе достижения цели останется меньше времени на чтение новостей и на свои негативные мысли. Точно. Какие у вас интересные предстоят мероприятия на этой неделе. Расскажите. У меня на этой неделе продолжается программа старт-коучинг, продолжается программа развития личного бренда. Запускала, Игорь, просто невероятное количество программ. У меня продолжается корпоративная программа для одного из банков наших. Банк, ты пока гневаться некогда, понимаете, как вы живете? Гневаться некогда, но знаешь, Игорь, я у меня были поводы для гнева, пока квартиру не нашла. Вчера э, мы нашли квартиру, слава богу. Вчера, в смысле, реально вчера. Не для наших зрителей, а по понедельникам, которые на, меня видят и тебя только в понедельник. Вот. Ну, в общем, могу так сказать. Для зрителей, которые меня, меня и тебя смотрят. Я на прошлой неделе нашла, наконец, квартиру. Поздравляю. мы, наша семья. И, ну вот, слава богу, гнева становится меньше, потому что очень много гнева было как раз в связи с этим. Мало иметь деньги, мало иметь желания, мало иметь, ну, не знаю, мозги, мало иметь время, чтобы ездить и смотреть. Надо иметь, я не знаю что, да, чтобы все-таки тебе, испанцы, сдали квартиру. И мы проходили кастинг, чтобы ты понимал. Что... Да, даже в той квартире, которую мы, э, мы выбрали, и, и это очень непросто здесь, Ну вот не, не очень хорошее здесь жилье, ну, наверное, есть и гораздо лучше, но в том бюджете, который мы для себя определили. Так вот, ты знаешь, кастинг, где мы подавали документы, писали письмо, где мы очень хвалили тот город, в котором мы будем жить, будем жить вблизи Барселоны, и мы победили мы победили в этом кастинге но при этом нам сказали если до следующего следующий день до обеда вы не проплатите квартира уйдет там следующему по списку они даже приоритетность выставили вот такие в таких жестких условиях мы тоже находимся понимаешь с облегчение И... с у вас спасибо тебе mm -hmm. спасибо большое но ты знаешь наверное Самым таким важным фокусом сейчас, ты говоришь, какие у меня планы, да. это как раз уже э, очень много моих э, усилий сегодня направлено на то, чтобы э, создать и запустить программу, которая называется «Квантовый скачок». «Квантовый mm -hmm. скачок» в этом году в 2023 год. Ты про mm -hmm. эту программу точно слышал. Не знаю, был, не был хоть раз? На, на прошлой программе «Легкие понедельники» Я, я помню, тебя даже как своего смотреть. партнера пригласила на нее, да? Да, есть запись. Заметь, вот, есть что. запись, Если я сейчас даже помню. И даже не откажусь от твоей... Ты, кстати, запишись, потому что э, кто его знает, там потом э, девочки забудут про тебя. И... Так вот, э, вот эта программа прям сумасшедшая, крут, крутая. Почему? Очень важно итожить любой проект, любую цель. Ну, не знаю, любой отрезок времени, который мы себе определим. И этот год, не подытожить, это прям преступление. Mm -hmm. Потому что этот год, он действительно про трансформацию, про нас с вами, про нашу силу, про нашу, не знаю, мудрость, любовь, веру, про, нашу, про наше единение. Ну, не собрать ее нельзя просто. И оттуда вы найдете невероятное количество смыслов, энергии. И самое главное, наверное, вы оставите все то, что вам не нужно. Благодаря тому, что я буду сопровождать, и я даже называю это масштабной коучинг-сессией. Я буду сопровождать вас на этом пути своими коучинговыми технологиями, сумасшедшими крутыми вопросами и другими инструментами, которые у меня в рукаве Василиса всегда припасены. Мне, кстати, сегодня пришла уже в бот. Ваш, ваш бот, мне уже пришла сообщение 20, 18 и 27 грудня будет. Класс! Супер! Ссылочка на бот будет в описании под этим видео. Алла, спасибо вам огромное. Я хочу сказать нашим зрителям, что чтобы магия, волшебство точно сработало, нужно поставить лайк этому видео, это обязательно обязательное условие. вот Ну и, конечно же, в следующий раз, когда вы будете гневаться, вспоминайте про, про нас, про наши легкие понедельники и возвращайтесь смотреть их снова. Ну а так, чтобы точно волшебство знаешь, сработало легко, записывайтесь на квантовый скачок. Эта программа такое, не знаю, инвестиция в весь ваш будущий 23 год. Заметано. Я уже бегу регистрироваться. Спасибо. Пока-пока. Хорошей недели. Спасибо.